Крушение в Альпах. HTR-800 Дубай-Париж. 300 пассажиров. Ты получила данные по траектории? Да, самолет потерял высоту очень быстро. Группа экспертов уже прибыла на место крушения и приступила к поискам черных ящиков. Матья, мне нужна точная последовательность событий. Все данные сохранены. Убери им двигателя. Слушайте очень внимательно. Меня мучают сомнения. Это не тот черный ящик. Его подменили. Вы в этом уверены? И это расследование поручили ему? Он слышит то, чего нет. Я читал у АТР проблемы с управлением. Это был теракт. Ты первый это услышал. Я слышал невнятный набор звуков. Ты себя накручиваешь. Я знаю, как произошло крушение. Это уже перебор. Ты стараешься ради себя Не готов пойти по головам, лишь бы доказать этот бред. Ящик